Я ломаю игры даже так! Пишет на помощь ломать игры. У меня есть ты Это говори нормально. это стало резко, ладно. Короче, Наташа отказалась представляться. Ну да. Ладно, представлюсь. Хайешки и котятушки, с вами снова Неллил. И сегодня с нами сидит уть самбрера, которая чуть месяц не пощекотала. Не надо. Которая злой фисташку. Да, он, злой фисташечку. Правда, тебя слышно, хоть будет интересно. Прикинь, я это будет слышать только мои вопли там, и, и то, как ты пьешь чаёчек. И все будут думать, что это за призрак там щекотит. Ха! Действительно. Ладно, это игра Hotel Removes. Надеюсь, на русском хоть немножечко, хоть чуть-чуть. Пожалуйста. Я не переживай. А, точно, то первый переводчик сидит. Что там написано? Суббота, 2 октября. Время между дв двумя и тремя часами ночи. Uh, здесь несколько репортов, сделанных про uh, призраков из отеля. Ну и дальше я не, не... Кстати, касаемо времени между двумя и тремя часами, даже я смог перевести. Я хоть немножечко знаю English, но все равно он за best. <свистит> да. <свистит> О. А прикольно, кстати, здесь... А это Харт или Эпик? Это Харт. Или я могу? Хай. Нет. Фу ты. Хай, хай. Так. Восьмое. Или Хелен, что? Хрен знает. Мы этого не планировали, но мне придется согласиться с этим. Потому что она единственная, кого я люблю. Мы прорвемся через это вроде как и вскоре поженимся. <клышлен> У нас будет отдых. Отдыхай он бы Типа мы отдохнем от всех наедине было. чай святой. А, я не могу открыть. Поищи ключ. Ну это же логично. Походу, но ну, я тут вроде уже ходила. Так, бегать я не могу. Прыгать не могу. В шкафу здесь не можешь. Походу. А попробуй с книгу. Ага, смотри, оно само открылось. Найс. Nice. Никак. Никак. Ладно, давайте просто пойдем вперед. А прикинь, какую-то дверь надо будет открыть, а мы ее пропустим. Будет ржачно. Да. Когда особенно будет ржачная, если мы пропустим именно ту дверь, я пропущу, которая была в самом начале. Хотя я думала, что сейчас не надо ничего делать. По-моему, по идее они должна сами открываться. Ой, смотри, тут что-то мигает. Вау. Меда свет. Вау. Офигеть. Да, это прям... Смотри, там что-то лежит. Еще записка? Прям какой-то спонбермен. Угу. Что? Переводишь, что ли, опять? Ага. 17 сентября. Как это произошло? Она, типа, должна была умереть. Мы должны были пожениться и быть вместе навсегда но сейчас она ушла, ну умерла типа. Ага. А, я не смог спасти ее, но я смог спасти ребенка. Она была важной для меня. Инфотенс, ты важный? Ты че? А меня это шестой класс. Буингли же забест! Ну я вижу. Ёб твою мать! Я бы справилась. Стандарман! Что? Открой эти типа, падлы, ладно Это не прочитать, но ладно Она вообще пустая Найс nice. э, -э, э, А тут, может, что есть? Тут Вот-то Фак Ты видела, да? По-моему Ага, mm. понятно почему Видела? Да Интересно, это, типа духи? Ага, ну типа назад Куда надо бежать-то? Шкаф исчез. О, мне надо идти вперед. Ну, ты видела там как будто демон. Ага. Блин, почему бежать не могу? Ну, потому что это игра такая. Это в игре или? Ага. Угу. Ну, ну да. не, я же плачу. Он же написал, типа. Вот а -а -а. 1 сентября. Я типа остался один, я оставила его в темноте. А, он плакал, зовя меня всю ночь. А, почему он не затыкается? Кстати, да, справочка а, маленьких детей, которые грудные на английском, это звучит как it. То есть оно. Ну, тебе так. No ну, child, он. У них это ид, потому что он типа бесполые. Дети себе бесполые рождаются, знаешь, как это Undertale, бесполый ребенок. Все теперь понятно, почему. Пожалуйста, заставь его заткнуться, просто заткнись. Да, заткнусь. Где же ты? Балдеж теперь у сам. Да ладно. О, о, вот эту дверь я смогу открыть. Сейчас болтаться не сможем. Ох ты глянь, я смогу там еще вправо и влево пойти. Кажется не смогу. Я же говорю, что не смогу. Что это было? Идем туда. Понятное дело, что идем туда. Берем ключ. Что это было вообще? Ничего. Никакую себе, видела? Да, там еще прибежала. приближалось. Почему я не могу пройти? Ага, понятно почему. Выпустите меня, блядь. Ладно. Вау, записка звонит. ⁇ Наконец-то. А ну Наконец Оно что? Типа стало тихим, успокоилась. Silent. Да. Ага. А я думал, делая это... Я это, думала, поможет. это поможет мне. Ну, это тихо. Что я сделал? Я потеряла разум. А, я, я теряю свой разум из нее. Я... Ты мне нужна, Хелен. Видя. Все. Ну pues... <апрес> и. <свист> я ломаю игры даже так. РНЛ. <laughs> Пишет на помощь. Ломать игры. Как обычно. Чай. Ну и. Эх. Сейчас на меня кто-то нападет, да? Ну, по идее. Хотя, хрен знает. Почему там везде темно, как у негра в одном месте? Ах, я я и... иду за тобой. Вау... Ну и где? кто там бежит, вообще, в пи пи пи пи R квадрате У нас всё десятый? Просто десятый Да Смотри, смотри, смотри Ну нажми уже что-нибудь Да я нажимаю, видишь? Сейчас лифт сломается, вот вон будет просто Наверное И тут дверь Да это не хватает, не знаю, смотри. шесть, 6-6. Знаешь, что мне точно что-то 6-6-6. вот она. Что это было, блядь? Это похоже было на демона. Я ну, сейчас игра кончится. Да, я тоже. Давай! Дай, пять! ДАВАЙ! I'm so а! а! а! <смех> Они что, серьезно? А! А -а -а -а! Боже мой... Типа в память свинки? Наверное... Блять... Игра вылетела! <смех> <смех> Сука, я ору! <смех> это рожачно, это на сколько минутах? <смех> Чикус! <смех> вот, видно же, 11 минут. Писец. Давай еще интересно запишем. Вот Это вот быть другим видео. Да. <смех> а самый ржачный момент будет. <смех> то, что в начале года, это будет очень ржачный момент. Наверное. <смех> <смех> ну что ж, мы надеемся, что вам понравилось данное видео. Если это так, то влепите на свой породатый лайк под этим видео. Да, если всегда это все жестикулирую, несмотря на то, что у меня выключена веб-камера. А, Теперь ты знаешь обо мне немножко больше. Я и так много о тебе знаю. Ну да. Особенно моей любви к китамскому дождь. Да, это уж у меня кремниевая жопа. Конечно. А я ж как раз намещала видео. Ну что ж, всем пока, котятки. Да.